Это огромный а, змей поднимает свою уродливую голову, и сейчас он будет от открывать охоту. А, ну что ж, всем добра, Ура! Игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир. Вальхемия. Несмотря ни на что, даже на то, что у нас здесь не погодится, мы с вами сделаем сегодня обзорчик на такой интересный биомчик, как океан. И вообще попробуем попутешествовать на нашей новой лодочке. А то она у нас давным-давно уже стоит на причале, да, здесь пришвартованная, а мы ей так ни разу и не воспользовались. Как бы она ни уплыла, пока мы тут, знаете, думаем, куда-нибудь на нее отправиться. Поэтому, ребятки, все здесь и сейчас, сегодня я вам продемонстрирую, что же такое биом океан, какие обитатели там, ребят, обитают у нас, что вообще можно оттуда извлечь и так далее. Все это и много другое в сегодняшнем а, выпуске, поэтому наливайся себе чаечку, готовь печеньки. Приятного просмотра, как всегда, и хорошего, позитивного настроения. Также не забудь влепить огромный царский лайк, да-да-да, на это видео, потому что мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Запомни, что твой лайк, это не просто пустой звук взамен за твои лайки. Я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм. Ну, а мы, конечно же, начинаем да, рано или поздно, когда на вашем основном острове вы исследуете целиком и полностью все. Вот как, например, у меня сейчас, да, я оббежал весь остров. Собрал здесь, значит, всех боссов. Знаю, какие ресурсы. Но развитие мое закончилось на том, что я не могу уже попасть никаким образом в Железный Век, а мне это очень сильно нужно. Также мне нужно сейчас искать третьего босса. Это Костяную Массу. И поэтому, ребят, я решил все-таки уже отправиться в наше с вами первое путешествие. Да, у нас лодочка имеется. Давайте проверим ее с Статусность, точнее, какую нафиг статусность. Давайте, ребят, проверим, какого она у нас, э, в каком она состоянии вообще находится. Да, максимально хорошее у нее сейчас состояние. И давайте сейчас немножко подготовимся Не стоит просто так, ребят, ломиться в океан Не подготовившись Да, обязательно нужно подготовиться И взять с собой хотя бы какую-никакую провизию Обязательно, ребят, первым делом зайдите в свою мастерскую Да, если она у вас, конечно же, имеется Кстати, зритель гайд, как построить вот такую обалденную мастерскую У меня уже есть на канале Переходи, пожалуйста, в плейлист Все есть в описании под данным видосиком Ну, а мы, ребят, продолжаем Да, не забывайте починить свое оборудование Так, у меня, значит, все, что нужно. С лесарном верстаке чинится, все уже починено. Также подходим к кузнице и чиним нашим бронзовое оборудование пропашник зачем нам пропашник пропашник нам не нужен будет это лишний а, занимаемый слот давайте его сейчас а, куда-нибудь выкинем мы а, сюда вот где у нас например а, инструменты да вот тут у нас значит ящик под инструменты пропашник мы выкидываем зачем нам нужна мотыга в наших водных приключениях я не знаю но советую ребятки из того что нужно взять возьмите пожалуйста с собой стрел, стрел побольше Пускай это будут даже не огненные, а с простым кремниевым наконечником, но если уж совсем мажоры, то сделайте себе с бронзовым наконечником и тогда, я думаю, будет выживать гораздо легче. Также я бы порекомендовал при вашем путешествии в те земли взять с собой немножечко таких ресурсов, как качественная древесина. А, это, ребят, для того... Вот 20 штучек у меня имеется а, Потому что туда куда, куда, туда, куда вы приплывете Возможно, вы ее не найдете Также, ребят, из того, что надо взять Срочно и здесь, и сейчас Я бы порекомендовал взять еще и а, Парочку камней а, Суртлинга, да, вот таких вот а, Для чего, ребят, это все и мы делаем? Это мы делаем для того, чтобы туда, куда мы прибудем а, Поставить портал И для того, чтобы этот портал Еще поставить, также потребуется нам а, 10 вот таких вот а uh, глаз... Грейдворфа. Для чего, ребятки, мы это все делаем? Туда, куда вы прибудете, необходимо будет обязательно кинуть свой а, портальчик. Ведь мы же все-таки потом планируем туда возвращаться, правильно? Поэтому не забудьте сразу же с собой взять необходимое а, снаряжение. А лучше всего еще что-нибудь из зелек, если, конечно же, уже вы наварили. У вас, хотя, должно уже быть наварено. А, так как нас интересует сейчас биом болотного плана, конечно же, мы берем зельки, которые со соответствуют этому биому. Это же, ребят, конечно, же зельки а, медовуха антидотан они называются для того чтобы резать нам дебаф от ядовитых существ, которых будут там спавниться. Ну и также, ребят, возьмите вы на выносливость немножечко, да, баночки, ребятки, сберите с собой, они вам точно не помешают. Ну и самое важное, наверное, полезная медовуха для здоровьица. Вот такой, ребят, состав э, компонентов мы с тобой берем. Да, и вот это, кстати, для выносливости можно тоже взять в количестве 10 э, штучек. Отлично. Вот этого нам будет достаточно. Э, проверьте на всякий случай, можете ли вы крафтить э, портал или же нет. Да, я уже могу. Замечательно. Ну, это, в принципе, вся, ребят, основная база Подготовка, которая нам нужна будет Да, по еде берите Все то, что у вас имеется Вот у меня, например, сейчас это столько-то того, столько-то всего. Я надеюсь, мне вот этой провизии Хватит на мое путешествие Как раз, ребятки, ветер сейчас В нашу сторону дует И поплыли полный вперед Моряк, садимся за штурвал Где штурвал? Вот штурвал, ребятки, наш Садимся за штурвал. Кстати, ребят, кто не в курсе, как управлять вот этими посудинами плавучими, гайд у меня, конечно же, на каналчике имеется. Переходите, пожалуйста, также в плейлист. Все вы там найдете и даже больше, чем вы думаете. Так, отличненько, выворачиваем нашу с вами лодочку. Пришло время уже испытать ее в деле. Да, пришло время понять, каково же это путешествовать по здешним а, морям. У меня, ребят, вообще нисколько не исследовано. Вот, смотрите, вот это мой остров, да, и весь остальной мир а, передо мной как на ладони, Поэтому выдвигаемся исследовать. Ну и по мере, ребят, плавания я буду показывать и рассказывать, что нам удастся встретить здесь на своем пути в биоме океан. А здесь, поверьте мне, есть много чего интересного. Чего только стоят огромные левиафаны, как плавающие острова. Да-да-да, в этом мире. Надеюсь, мы на один из таких сегодня наткнемся. Также у нас а, из обитателей здешних вод а, имеются и змеи. Это очень, значит, коварные опасные существа, которые будут стараться нас атаковать. Так, что там у нас за островочек такой? Ничего в нем такого необычного а, нет. Давайте, ребят, просто плыть сейчас по ветру. Океан, друзья, вот, пожалуйста, тот самый Бион, про который я вам сегодня и буду рассказывать. Ой, как здесь болтает-то сильно. Ой, ой ой ой ой ой как же нас здесь болтает. Давайте немножко по боку проплывем, попробуем этот остров большой. Я надеюсь, у нас получится это сделать. А советую, ребят, выплывать в океан только лишь на Карве, не ниже уровнем лодка, чтобы у вас была ниже уровнем. Вы рискуете тем, что вы просто-напросто потонете. Да и, в принципе, на Карве в такой шторм можно потонуть, но я смотрю, что шторм у нас немножечко... Э, стихает ну и вот пожалуйста первый враг которого мы нашли это огромный э, змей поднимает свою уродливую голову и сейчас он будет от открывать охоту э, за нами так естественно нам нужно чтобы ветер дул в нашу сторону но ветер сейчас дует не в нашу сторону поэтому разворачиваемся как можно сильнее этот парень начинает потихонечку разматывать наше транспортное средство а мы должны этому помешать ребят начинаем потихонечку в него настреливать да огненный стрел если бы взял надеюсь мне этого будет достаточно ой-ой-ой-ой как же он больно делает наши лодочки так садимся за руль нам нужно вырулить чтобы наша наши, наша с вами лодочка плыла сейчас по ветру да сразу же тактика боя со змеем, ребятки стараемся удираем от него а, он в любом случае будет вас стараться нагнать а, но мы ребят просто напросто от него плываем так у него будет меньше шансов по нам попасть и просто ребят стараемся настреливаем в его уродливую голову да вот таким вот образом вроде попадаем вроде все нормально это ребят создание очень быстрое как мы сейчас видим, да? Но я, ребят, сейчас знаете, какую ошибку делаю? Я не поел. Надо срочно поживать, чтобы у меня хпшечки было достаточно. Иначе этот парень нас одолеет во все щели. Так, не вижу я, куда вообще он уплыл? Так, змей, давай догоняй, ребятки. Ой-ой-ой, змей, похоже, уплывает от нас. Вот он плавает. Ну давай, подплывай потихонечку. Давай уже, подплывай потихонечку. Так, выравниваем наше средства, нашу лодочку и начинаем потихонечку настреливать. Я надеюсь, мы ему сегодня снесем все, что можно нести. Давай, иди сюда. Иди сюда, змеюка. Получай. Вот он, ребят, показал свою голову. И давайте настреливаем по нему сразу же. Блин, почему у меня стрелы летят не туда, куда надо? Ни одной стрелой я не попал. Во! Во! Давай, давай. Главное, чтобы он, ребят, нашу лодочку не зашатал. Да-да-да. Надо его быстрее, быстрее гораздо убить, чем он зашатает нашу лодочку. Он постоянно атакует, да поэтому наша задача атаковать гораздо быстрее, быть быстрее, быть умнее, этого парня, да, вот вдалеке я его сейчас застаю. Давай, давай, подплывай. Он, ребят, испугался, похоже, опять, нет? Испугался или нет? Нет, наступает на нас. Давай, иди сюда. Иди сюда, создание. Так, попробуем достать издалека. Не получается. А мне, ребят, интересно то, что может выпасть с этого парня. Вот он, ребят, как раз плывет на нас. Он очень близко к нам. Пытаемся, пытаемся. И давай, родной, давай, давай, давай. Есть такое дело. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп! Не надо уплывать, надо срочно запоминать место, где мы его убили. Смотрите, сколько всего с... всякого с него выпало, сколько всякого интересного с этого змея выпало. Давайте подплывем поближе. Ныряем, забираем мясо змея. И что еще нам дают? Пока не вижу. Только лишь мясо змеи нам дали. Это какое-то эксклюзивное мясо. Шесть штучек нам дали, друзья. Да, очень важно, ребят, очините свою лодочку, особенно после вот таких вот э, случаев, как только вы, например, пережили столкновение со змеем. А сразу, ребят, хочу сказать такой небольшой нюанс. Обратите внимание на правую часть вашего экрана, где кругляшочек, да, и ваша э, миниатюра лодочки. Если ветерочек горит беленьким цветом, значит ветер вашу пользу как ни крути. Если же он загорается сереньким цветом, вот такое тоже бывает. Это значит, что ветер дует прямо вам в лицо и бесполезно что-либо делать. Бесполезно, ребятки, плыть на парусах против ветра. Я думаю, это каждый знает. Ставим, ребятки, верстачок поближе к нашей лодочке. Это, ребят, тоже, можно сказать, будет своеобразный лайфхак, если кто не знал, что лодки тоже можно ремонтировать. Только лишь надо поставить рядышком верстачок. Без верстачка вы ничего сделать не сможете. Выбираем, ребятки, молоточек и ремонтируем нашу лодочку. Все, дерево можно обратно забирать. Сейчас у нас флажочек Стал цветом а, серым И это значит, что мы плывем сейчас Против ветра, таким образом Мы никуда не доплывем а, Переключаемся просто-напросто на первую скорость И тогда наша лодочка легко сможет развернуться. На самом деле, ребятки, пока я плыву, хочу рассказать сразу же наперед, да, с заделом, что в этой игре есть такая способность, как попутный а, ветер. Она позволит нам плавать на наших с вами судёнышках, вот на таких вот туда, куда мы а, захотим. Но эта, ребят, способность у нас появляется после убийства четвертого босса а, Моудера. Да-да-да, это у нас высокогорный дракон, который плюётся... Ледяными осколками, прям как сабзира из Mortal Kombat. А. В любом случае, каждому из вас придется с ним встретиться, если вы хотите такой баф себе получить со временем. Ну, это, ребятки, уже лирическое отступление. Да, пока мы с вами здесь плаваем, кое-что какие вещи, братишка Скретч, вам э, рассказывает. Поэтому, зритель, есть смысл смотреть видосы мои до самого конца. В процессе я рассказываю очень годную, дельную информацию. Это я тебе сто процентов обещаю. И вот, потихонечку, помаленечку, после битвы с очередным морским змеем, мы подплываем. К этому самому а, К этому самому Левиафану Которые у нас обитают а, В мире Вальхейма Вы посмотрите только на эту громадину Друзья, вы только посмотрите на ее размера. Я по сравнению с этой, с, с этой штуковиной кажусь вообще какой-то а, букашечкой. Ну что ж, швартуемся к нему поближе и давайте посмотрим, что у нас есть интересного на этом левиафанчике. Кстати, хочу а, проверить, можно ли на него ставить а, можно ли на него ставить верстак. Давайте, ребятки, сейчас проверим. Так, выбираем молоточек и посмотрим, можно ли поставить на него а, верстачок. Не вижу. Как так? А стоечку? для готовки тоже не вижу и верстачок тоже нельзя кстати да друзья смотрите нельзя поставить на этого левиафана факты пошли ребятки чистые факты ни в коем случае не поставите вы на этот на этого левиафана свой верстачок быть может ребят наверх можно поставить ни хренашечки тоже нельзя поставить э, верстачок ни в какую ну и когда вы находите такие плавающие острова левиафаны э, сразу же стоит обратить внимание на такой эксклюзивный ресурс, который находится на их а, панцире. Это вот такие ребятки а, наростки или как их можно еще назвать а, паразиты или как как ребята назвать их правильно я не знаю, но вот такие короче наростки, которые можно добыть с помощью а, кирки никаким другим оружием вы ребятки будете ударять не добудете никакого эффекта не будет даже можете из лука пострелять вот так вот да ничего не произойдет, но с помощью кирки вашей даже вот с бронзовой можно будет все это дело попробовать добыть Да, как только мы получаем, мы получаем, ребятки, новый материал Как только мы, ребятки, эти штуки разрушаем Мы получаем новый материал, такой как а, Хитин, который немало так весит Из него получаются неплохие такие а, Штуковины, такие, например, как а, Гарпун Я смотрю, наш Левиафан начинает возмущаться потихонечку Да, ребятки, смотрите Этому парню не нравится, что мы на его спине здесь Устроили здесь какую-то непонятную Садомаза вечеринку И он сейчас нас, похоже, а, накажет а накажет, ребята, нас только одним способом, если он уйдет а, под воду. Я надеюсь, что мы успеем доплыть после этого до лодочки и потонем. Так, ребят, сохраняем, сохраняем выносливость, сохраняем, ребятки, выносливость, нам нужно будет доплыть еще до своей посудины, поэтому, ребятки, берите с собой банки восстановления выносливости, потому что в таких случаях, если Левиафан уйдет под воду раньше времени, вы рискуете а, утонуть, потому что будете измождены добычей этого самого Хитина, как только сейчас делал я. Если бы не было банки, то я бы, наверное, потонул бы и не доплыл. А все мы знаем, что в воде наш персонаж, когда находится, он достаточно плохо отдыхает, да очень медленно у него восстанавливается выносливость, практически стоит на месте, поэтому берите всегда с собой банки восстановления выносливости. Такой вот лайфхак от братишки Скретча. Ну что ж, немножко мы хитина этого самого набрали. Левиафанов еще будет встречаться нам большое количество, поэтому не стоит расстраиваться по этому поводу, что вы упустили, он от вас уплыл и так далее. Ребят, биом океана На данной стадии разработки игры У нас достаточно пустынное такое место Все интересные его моменты Мы уже с вами сейчас только что посмотрели Из небольших нюансов, которые могут С вами произойти в ваших приключениях Если вы погибнете Именно в океане, то будет достаточно Сложно вернуть свой лут Поэтому готовьтесь к путешествию как следует Если вы умрете на воде, то ваши ресурсы, конечно же, будут плавать на поверхности воды Но вам нужно будет достаточно много потом времени, если у вас нет запасного аэродрома, что называется Чтобы потом вернуться и забрать свои ресурсы Потому что часть из них может быть утеряна и уйдет под воду Такие вещи, как слитки, по-моему, гвозди они у нас не поднимаются на поверхность воды Это же не дерево у нас Оно, оно все тонет, поэтому вы рискуете лишиться части э, ресурсов каких-нибудь Не потонут такие ресурсы, как дерево и э, трофеи Гвозди, шкуры, монеты и так далее То есть все ваши сокровища могут опуститься на дно Безвозвратно, ребятки, станут недоступными Поэтому будьте внимательны и осторожны э, Смерть игроков в биоме океана создает плавающее надгробие А инвентарь лодки хранится в плавучем Ящики. Ну что ж, зритель, надеюсь, сегодня я рассказал тебе максимально подробную информацию по поводу того, что такое биом океан. Если же вдруг ты считаешь, что информации недостаточно предоставил сегодня братишка Скрэч, напиши ему, пожалуйста, об этом в комментариях. Естественно, в следующем своем видео информацию я дополню. И опубликую уже более подробный а, материал Также, зритель, если у тебя есть какая-нибудь интересная, крутая идея по поводу Вальхейма То, пожалуйста, не стесняйся, пиши мне в комментариях И, возможно, твою предложенную идею я реализую в следующем своем а, выпуске Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся продолжение следует...